Приветствую всех из Финляндии. Сегодня второе воскресенье августа. Это означает, что сегодня мы празднуем наш профессиональный праздник. И благодаря этому празднику я хочу поздравить всех, кто является, кто считает своей профессией профессией строителем. Наш, в нашем деле достаточно много разных разнообразных профессий, и все мы строители. Есть те люди, которые в основном даже могут и не быть на стройках никогда, но они тоже могут считать себя строителями, профессиональными. Также те люди, которые постоянно в теме, которые постоянно делают своими руками что-то. Эта профессия достаточно благодарная. В большинстве случаев мы видим плод своих трудов. И это очень, ну, скажем так, жизнь, она вот, проведя в этой профессии, она увлекательная. Есть очень много разных э, и негативных, сторон профессии но все же большинство вспоминаешь наверное не плохого, а хорошего и я хочу пожелать всем строителям кто кто выбрал для себя такой нелегкий труд скажем и эту профессию как раз таки на первое место мое пожелание это будет берегите свое здоровье задумайтесь о нем берегите себя с молоду Считайте, продумывайте. Есть много болячек профессиональных, которые столкнутся и которые вам откликнутся эхом только лишь по истечению там, десятилетий зачастую. Поэтому нужно думать сегодня, что будет через много-много лет. Берегите себя, аккуратно относитесь к работе, потому что работа и наши инструменты, наши способы приспособления и так далее, это достаточно травмоопасные и поэтому нужно бережно относиться к себе и думать очень-очень много о своем здоровье и о своей безопасности. Это очень будут многие разные вещи, такие как спецодежда, там защитные перчатки, очки, наколенники, обувь специальная. Это все к этому можно отнести. Вот. Также я хочу пожелать вам всех трудовых успехов. Чтобы у вас хорошие клиенты были, заказчики, чтобы легко вы выполняли свои заказы, легче они вам давались, меньше сложностей вы встречались, меньше вам встречались эти сложности, но также и приобретали опыт. Опыт, конечно, всегда только лишь через сложности приходит. И последнее, что я хочу пожелать вам, это, ребята, учитесь отдыхать. Эта профессия, она из раздела «Волка ноги кормят», поэтому что потопаешь, то и полопаешь, и очень часто люди работают там, ну не 24 на 7, но очень много и очень долго, и забывают про отдых. Отдых зачастую у многих строителей, вот именно как раз таки у нас не бывает ни отпусков, таких специализированных, скажем, вот, да, вот специально я там в отпуске, знаю, что буду в июне, там, весь июнь я в отпуске, да, или там 21 рабочий день. А это могу сказать в декабре. Нет, я никогда такого не скажу, потому что я не знаю, когда у меня будет отпуск, когда у меня будут выходные. Э -э настолько далеко мы заглядывать не можем. И вот как раз таки в связи с этим мое пожелание будет к вам. Научитесь. Надо стараться, учиться, уметь отдыхать от работы. Это не просто, это не сложно. У нас есть сроки, у нас есть... Э -э обязательства, еще что-то, еще что-то, и зачастую мы просто не обращаем внимания ни на субботу, ни на воскресенье, а работаем, пока нам нужно достичь какую-то определенную цель, и забываем совершенно об отдыхе. И вот поэтому, ребят, желаю вам всем, берегите свое здоровье, хороших вам заказчиков, прибыльных вам проектов, как можно более легких знаний, и отдыхайте. Отдыхайте, ребята. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.